Всем привет, я желтый мужик, продюсирую продающие публичные выступления. Итак, очередной анекдот. Покупатель в магазине. Это безобразие, принесите мне вашу жалобную книгу, продавец. А вам какой том? Итак, друзья, мы присоединяемся ко мне в паблик, пишем анекдоты, тренируемся комфортных условиях работать с камерой желтый мужик